Добрый день! Сегодня я расскажу, как работать двумя зеркалами. Ну, два зеркала лучше, чем одно. Ко мне на занятия приходят люди, которые хотят работать с телами, как с собой, так и с родными, близкими или клиентами, но не имеют медицинского образования, и поэтому им сложно ну, каким-то образом прикладывать руки и делать какие-то мануальные техники. Потому что эти люди ну, имеют самое различные образование, кроме медицинского. Но... Хотят применить навыки биологического центрирования, поздравлений. Ну, Поэтому это, прежде всего, это технология ориентирована на людей, которые не работают руками непосредственно с телом. Хотя она может быть с успехом применена любым специалистом, который работает с телом. В чем смысл методики? Значит, вам необходимо иметь два зеркала жизни. Вот. В чем смысл этого зеркала? Значит, Здесь в виде... На обратной стороне зеркала в виде гравировки сделана смотрите, специальная формула, так называемая суперсолест. И такое зеркало, если дисфункция телесная в ней отражается, то она переходит в фазу расширения и перестает быть дисфункцией. То есть любая дисфункция, где этот флюид стягивающий, когда этот стягивающий флюид видит себя вот в этом зеркале, он переходит в флюид, который имеет качество центра бежности, то есть расширение. И мы видим в участке тела, которое было отработано этом зеркалом жизни, мы видим терапевтические феномены в виде расширения его, или стилпоинта в флексе, или стилпоинта в расширении. Как на практике выглядит работа с двумя зеркалами? Как работать с одним зеркалом, я уже... Ну, видео показывал, как работать с двумя зеркалами. Смотрите, лучше всего закрывать телесную дисфункцию вентральной и доросальной, спереди и сзади. Я рекомендую, я рекомендую работать по срединной линии от ловного сочленения до ремной вырезки, до шеи, даже можно долба работать. То есть делать центрирование по оси средины и делать центрирование по оси поперечной. Поперечную я предлагаю брать на уровне пятого межреберного промежутка и делать центрирование вот по атезии поперечной. Таким образом мы будем делать два центрирования: одно продольное, одно поперечное. Потому что в теле есть структуры, которые ориентированы продольно, есть поперечные. Начинаем мы всегда с продольного центрирования, вот, и начинаем мы всегда э, идти снизу вверх. Начинаем всегда идти э, с региона э, крестца э, э, таза, потом мы будем подниматься наверх, вот, а потом мы будем делать поперечное центрирование в районе 5 межберега. Итак, как мы с вами будем работать? Сейчас вам покажу, как накрыть зеркалами таз, потом покажу, как накрывать зеркалами грудную клетку, вот, потом как накрыть другие регионы. Итак, фаза первая, или шаг первый, коррекция таза. Одним зеркалом накрываем крестец на уровне второго крестового сегмента, другим зеркалом накрываем э, ткани выше лонного сочленения. Пытаемся отразить зеркала друг в друге. Вот таким вот образом пытаемся отразить зеркала друг в друге. Через несколько секунд вы почувствуете э, расширение, техника считается выполнена. Переходите на э, следующий регион. Следующий шаг, или шаг 2 делаете э, коррекцию зеркала грудной клетки самого верха, да? то есть вас интересует э, рукоятка грудины, ремная вырезка, зеркало устанавливается вот сюда, одно, вот сюда устанавливается. Второе зеркало устанавливается на верхние грудные позвонки, то есть видите, зеркала установлены друг напротив друга. Ищите э, таким образом в чтобы зеркала отразились друг от друга. Как только зеркала друг друге отразятся, произойдет расширение тканей. и возникнут терапевтические феномены. Постепенно вы можете шаг за шагом понижаться и идти по грудной клетке вниз, до тех пор, пока не дойдете до края грудной клетки. Дойдя до края грудной клетки, мечевидный отросток, ставите зеркало на мечевидный отросток, другое зеркало ставите на 12-й грудной позвонок, даже не на 12-й, а между 10-й и 12-й грудной позвонком. Отражаете зеркала друг от друга, получаете феномен расширения. Дальше переходите на живот. Наживайте, закрываете зеркалом пупок, впереди и сзади закрываете четвертый э, поясничный позвонок. Добивайте расширения зеркал. После этого следующий шаг производите. В этом шаге закрываете зеркало бумажной салфеткой, чтобы оно не испачкалось о кожу э, лица. Ставите зеркало на нос, ставите зеркало на нос. Оно ставите зеркало. Другое зеркало ставите на затылок. На затылок. Отражаете зеркала друг друга и вбиваете расширение. Дальше переходите к контролю проведенной терапии. Для контроля необходимо поставить одно зеркало на лоб. Для контроля продольного центрирования, я имею в виду, необходимо одно зеркало поставить на лоб, другое на крестец и отразите друг друга. Если зеркала отразятся и почувствуете напряжение в каком-то участке, то этот участок недоработан. И следует перенести зеркала на этот участок и отработать его. В норме зеркала должны отразиться друг от друга и должно э, произойти э, продольное расхождение или продольное расширение. На этом продольное центрирование считается законченным. После этого вы переходите на поперечное центрирование. Поперечное центрирование проводится по средней подмышной линии. Зеркала располагаются справа и слева по средней подмышленной линии. На практике я рекомендую производить поперечное центрирование на том уровне, где были наибольшие напряжения, когда вы проводили продольное центрирование. Допустим, при производстве продольного центрирования наблюдалось наибольшее напряжение в районе грудной клетки. Соответственно, зеркала. Для поперечного центрирования устанавливайте на этом уровне, допустим. Чаще всего мы наблюдаем проблемы вроде грудной клетки обычно всегда. И вот, соответственно, зеркала будем устанавливать, там, ну, к примеру, в проекции пятого ребра справа и слева. И таким образом будем отражать зеркала в друг в друге до появления ощущения расширения. Таким образом, проводится поперечное центрирование. Желаем успеха!